В понедельник 30 января Казанский федеральный университет посетили представители посольства Южной африканской республики в Российской Федерации. По этому поводу участники делегации совместно с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Ленаром Латыповым посетили музей истории университета и провели переговоры. Ленар Латыпов познакомил гостей Альма-Матер не только с его историей, но и обширностью ресурсов университета, а также с приоритетными направлениями САИ. Сотрудничество с Южноафриканской Республикой развивается в рамках проведения совместных исследований КФУ и университета притории в нефтегазовой сфере. Стоит отметить, что профессор геологического факультета университета Притории Аннет Гетц является руководителем Open Lab Стратеграфия нефтегазовых резервуаров Позднего палеозоя» на базе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.